У ну, и был сосед алкоголик. У нас были соседи алкоголики. Ну, естественно. У нас тоже был сосед алкоголь, как и в любом страшный. коллективе всегда есть один худой, один толстый, один умный, один дурак, один рыжий, один черный. Ну, везде что. Левша обязательно есть в коллективе. И всегда на улице есть алкоголь. В общем, и целом... Началась у соседа белая горячка. Белая горячка, все, бегает. Ну, конечно, ужас. Белая горячка, это страшно. Идет мой дед. Как раз со смены. Дедушка твой поезда водил. Пра, А, да, прадед. Поезда водил. Короче, этот чувак на забор лезет на дедов забор Коля! Коля! Смотри! Коля смотри! Что там такое? Коля вон! вон, Коля, вон, Коля, Что там? Коля там вагон дрожжей Короче чувак так любил самогонку так бухал и так ее гнал что ему даже в состоянии белой горячки чудился вагон с дрожжами понимаешь?